Итак, сегодня очередной гость научно-креативной программы «Иной контингент» представитель общественности Станислав Усурыдин, это УФА. И мы вас приветствуем, Станислав. Как вам? Здравствуйте. Как вам, уютно ли в наших гостях? Да, все очень хорошо. Вы уже успели осмотреться сориентироваться в этой среде. Да, она необычная, это свое пространство теории и практики проектного прогнозирования фото честного будущего. И в этой связи традиционный вопрос. Что такое для энтузиаста городских перемен означает честное будущее? Честное будущее... Uh, хороший вопрос. Не готовился, честно говоря, к этому вопросу, поэтому будем э э экспромтом. Uh, я считаю, что uh, честная позиция становится тогда, когда она учитывает, uh, ну, скажем так, uh, правдивое, uh, честное да, признание себе uh, о своей роли и св своем знании о существующем мире когда ты можешь отказаться от каких-то иллюзий, в которых ты можешь находиться на этапе самообманов, ну, какого-то незрелого положения. Да? То есть, и ключевым моментом в этом является признание мировой, мировых достижений вообще науки и цивилизации в познании жизни, в познании Вселенной. Да? Вот когда я, например, вижу какие-то обоснование целых элементов государственной политики, например, какими-то религиозными взглядами или какими-то просто любыми ненаучными взглядами, я сразу для себя фиксирую, что эта позиция нечестная. Да? Честной является только какая-то научно обоснованная позиция. Вот я считаю так, что мы должны двигаться в этом направлении, в направлении осознанности, чтобы эта осознанность лежала в основе всех решений. Ну хорошо, вы об этом говорите как персона, как личность, а те, которые вас окружают, тот костяк, команда, она имеет ли совместное представление о таком будущем? Мое окружение, люди в основном Говорящие на одном языке со мной, когда мы говорим об ощущениях, о чувствах, о э, каких-то внутренних посылах, связанных с нашей миссией, да, с добром и с любовью. То есть э, вот здесь у меня резонанс с большинством моих друзей, когда мы э, признаемся себе, что должны не просто прожить, Жизнь там для себя, да, а сделать что-то для мира, потому что у ну, нас переполняет любовь да, к жизни, любовь к миру и желание изменить и развивать и как человечество, так и землю в целом. То есть вот вокруг меня сложился такой круг людей, и я этому очень благодарен. Ну, это дорого стоит, да. И вы, соответственно, свое призвание видите в том, чтобы действовать, а не наблюдать. Да, как это сказано, в том числе на знаменах Живой Уфы. Вы дружите? В каких отношениях вы живые УФы? Ну, сообщество Живая Уфа или этот бренд. Ну вот мы провели первое событие в Уфе, в котором я принимал активное участие. Я считаю саму инициативу "Живых городов" очень правильную, очень правильную, да, с точки зрения развития вообще коммуникаций, потому что человеческое сообщество, оно неизбежно связано с социальными отношениями, да и мы видим, что современная эпоха цифровизации, да, дигитализации вот, вообще жизни, она снижает уровень коммуникации, как это не парадоксально. Я имею в виду именно человеческие взаимодействия. То есть мы коммуницируем между собой как с электронными устройствами аккаунтами, так скажем. А именно человеческие отношения, когда происходит синхронизация на уровне чувств, да, она а, все реже включается в нашу жизнь. Соответственно, вот такие мероприятия, площадки, на которых можно поделиться с единомышленниками или просто с любыми разными людьми, активными людьми, да, своими мыслями, да, а это очень ценно. В этом смысле я ребятам очень благодарен за эту активность. Означает ли это, что вы видите некий идеальный образ города, городской среды, как источник новых смыслов? Источник новых смыслов? Ну, неизбежно это... Само собой разумеется, да, потому что новые смыслы рождают люди во своем взаимодействии, да, а города – это точки концентрации людей и точки концентрированного взаимодействия людей. Соответственно, где, как не в городах появляться этим смыслом. Вот. Более того, вот есть позиция, скажем так, ухода от социальности, да, то есть, ну, вот многие даже около религиозные течения, буддийские, они связаны с каким-то отчуждением, да? нахождение какой-то тишины в голове, там, избавление от шумов лишних, там, ушел в горы там, медитировать. Да? Я считаю, что это ничем не подкрепленная теория, да, и многие люди, которые через этот путь прошли, они вернулись, скажем так, и признали потерянным время, потому что наибольшую ценность наш интеллект приобретает при взаимодействии, как начиная с детского, самого раннего да, возраста, только за счет взаимодействия с мамой, и с внешним миром мы как бы наполняем свои мозги да, данными для того, чтобы эти данные можно было использовать уловить взаимосвязи, какую-то логику и на протяжении своей жизни успеть а, сформировать из этого всего многообразия данных, информации, какие-то взаимосвязи, которые нас уже могут направить вперед и что-то сдвинуть. да, То есть не просто прожить, как я сказал, а сделать вклад в мировые знания, скажем так. То есть это же каждому человеку доступно, если он будет не лениться мыслить и не лениться делиться своими мыслями, какие бы они ни были. Вот, ну, а... том, что это делать, извините, Станислав? Mm -hmm. э, умеем ли мы делиться, умеем ли мы не протокольно коммуницировать, а быть искренними, э, быть внятными, быть э, востребованными через культуру, в том числе э, задавание вопросов друг другу? Я думаю, да, сама природа человеческих отношений и вообще природа, она ориентирована на взаимодействие, да, то есть все, все построено на коммуникациях. Поэтому мы умеем все в этой связи, в этой части, но пользуемся ли мы этим, это зависит от наших решений. И иногда мы не то, что не принимаем решения, а наоборот, неосознанно не принимаем решения взаимодействовать, да? прячемся допустим в каких-то более, скажем, легких путях, да, то есть, например, при времяпрепровождении в потреблении контента, да, которого очень много, и очень сложно избавиться от этой привычки, когда ты уже подсел на пролистывание лент социальных сетей, да, то есть абсолютно неструктурированная информация, которая привносится только в голову, или просмотр там каких-то фильмов, телешоу и так далее. И вот ты сколько-то часов в день проводишь в этом процессе, не общаясь в это время с людьми, и, на мой взгляд, эффективность этого времени, она... В плане твоего развития значительно ниже, чем могла бы быть, да? вот, и те люди, которые иногда ловят себя на мысли о том, что, нет, мне намного интереснее, да, общаться с живыми людьми, и они, скажем так, принимают осознанные решения, и они готовы, да, идти и не просто там же потреблять этот контент, да, допустим, на тренингах, а идти на те площадки взаимодействия, где можно друг с другом общаться так, чтобы тебя слушали, и ты мог услышать других людей. То есть, правильно я понимаю, вы различаете тусовку от командной самоорганизации? Командная самоорганизация, ну Но... тусовку, вот этот стандарт так называемого цивилизованного мира. Тусовка, наверное, я бы не отрицал ничего да, из форм коммуникации, потому что, как мы знаем, любые процессы развития связаны с разными там, составляющими, разными этапами. Да? И нельзя просто нагрузить Вола там, 24 часа в сутки, чтобы он работал. Также свои мозги. Нельзя нагрузить командной работой, каким-то креативом, любым мозговым штурмом. И с утра до вечера только, чтобы он пахал. Надо иногда, чтобы он давался себе разрядку, чтобы он позволял себе э, как бы свободу определенную, да? и в этом смысле тусовки они естественно э, не дают как бы, может быть, сами по себе креативных результатов, но в совокупности более свободная такое позиционирование человека в обществе, не подлежащее некому шаблонности, знаете, стандартности, она, оно, это, это все равно повышает эффективность человека. Вот, допустим, если вы работаете в компании, где строгий дресс-код, строгий тайминг, когда вы приходите с 9, 9 до 6, все совещания проходят под каким-то шаблоном, это а, снижает вашу мотивацию по сравнению с креативными компаниями, где, а, может быть, какие-то взаимодействия происходят, знаете, в неформальной среде, где происходит там, никто не сидит, не знаю, можно полежать, пойти чай попить, или как в гугле вообще, можно там играть в футбол на совещаниях. Ну, понимаете, да, что я говорю? То есть более гибкий такой подход, более современный. Ну что ж, а скажите, ваш богатый уже жизненный опыт работы в том числе, как активиста командного, много ли дал новых рабочих мест? Этому городу, этому краю. Вообще, э, такие выпистыванные, инкубированные стартапы, это ваш путь? Стартапы? Uh, ну, смотрите, uh, я поработал и в бизнесе, создавая непосредственно рабочие места, да? там uh, в период пика этого процесса создал там порядка ста рабочих мест, одновременно поддерживал их. Вот, но со временем uh, понял uh, для себя и минусы такой работы организационной, и этот бизнес продал, да? то есть ушел немножечко в другой процесс. Uh, мне показалось, что этот лимит в 100 человек, грубо говоря, которым я даю возможность там как-то себя в жизни проявить, он маленький, а дальше я достиг какого-то потолка, и э, именно общественная деятельность позволила мне э, получить ощущение эффективности значительно на более масштабных э, к, к, ну, массах людей. Да? То есть, скажем так, я провожу мероприятия, в которых участвуют десятки тысяч человек, да? или провожу события, которые становятся хорошим примером для сотен тысяч человек. Вот, создают целые новые направления там, в виде спорта. Да? Вот в Башкирии а, активировал триатлон, да? это такой новый современный вид спорта, и теперь сотни участников соревнований уже ходят, а, тренируются и изменили свое мировоззрение. Да? То есть я вот так, не, может быть, сейчас моя деятельность не создает много рабочих мест, но она оказывает а, влияние на сознание большого числа людей на мой взгляд. Я хочу, во всяком случае, в это верить, и ну, пока все это подтверждает. То есть, фактически, Ваша когорта способна реализовывать эти проектные инициативы. Вы фактически уже мыслите себя как инкубатор в этом плане, в том числе, Уфа и Ваши эти новые скажем так, креативы. Да? честно говоря, не совсем. Я, инкубатор, понимаю, как некая среда взращивания каких-то зерен, да, которые попадают в эту среду, а я же все-таки считаю свою команду самим зерном да, проращиваемым, то есть множищимся, как бы расщепляющимся, и какие-то из этих составляющих там дают плоды, какие-то нет, мы… Я бы не сказал, что мы являемся инкубатором. Вот у нас есть идеи, которые реализуются да, масштабно. Есть множество экспериментов, которые мы делаем сами. Честно говоря, достаточно замкнутая получается команда, потому что парк входа очень высокий. Да, у меня очень высокие требования к людям, с которыми я готов работать. И также и я ожидаю таких же требований и от тех людей, которые меня готовы принять. И поэтому складывается только с ограниченным очень узким кругом лиц. И вот когда у нас команда сколачивается, и я чувствую поток, такое ощущение эффективного движимого процесса, да, тогда мы делаем то, что нам нравится. Вот. И ну, назвать это инкубатором ну, можно в каком-то смысле. То, что на нас смотрят другие сообщества, другие активисты, видят положительный пример, и иногда даже это мотивирует других людей начать реализовывать какие-то свои идеи. Да? Ну, в этом смысле, возможно, общее можно идти с понятием инкубатора. Ну, прекрасно. Тогда мы говорим о новом неком образе жизни, о, о том, формате, который как раз и демонстрирует привлекательные новые смыслы. И э, тогда <coughs> уточните, пожалуйста, вот с точки зрения команды построения, э, ну, понятие, наверное, проектный экипаж вам знакомо, понятно, да? Значит, вот какие критически недостающие ресурсы, помимо, извините, стандартного ответа, финансов и а, поддержки власти вы могли бы назвать? А я бы вообще финансы и поддержку власти не относил к каким-то необходимым... Ну, каким. Ну, важным, Да необходимым элементом, потому что если мы говорим про проектное мышление, то, ну, про, про проекты в целом, да, то они могут быть совершенно разнообразны. И, и я хочу сказать, э -э, это не то условие, которое может быть э -э, правом остановы, да, э -э, к старту проекта. Вот. Например, э -э, сейчас очень хорошо развивается крокфандинговая вообще концепция, да, то есть, допустим, если есть хорошая идея, то привлечь на нее ресурсы не составляет вообще никакой проблемы. То есть это просто технический вопрос. То же самое с властями. Вообще власти очень заинтересованы в том, чтобы в городе, в республике, допустим, у нас и в стране нашей, да, реализовывались разные интересные инициативы. Самое важное — соблюсти некоторые правила, да, которые есть формальные, а есть неформальные. То есть все должны быть заинтересованы, да, то есть все партнеры, в том числе государственные, бизнес-партнеры и общественники могут взаимодействовать только по правилу win-win, только так это может работать долгосрочно. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, чтобы я отнес к ключевому, это все-таки наличие идеи и вовлечение в эту идею большого числа людей, то есть вот, вот эта мотивация – разделение а, идейности, да, это сейчас самая большая проблема, потому что вот возьмем потенциальных активистов любого, да, движения, допустим, молодой человек ворвался в активную социальную жизнь, ему там 16-17 лет, и вот он потенциальный активист, да, любого вообще, любой инициативы. А, как он может узнать о том, что вот, допустим, мой проект такой классный, в него можно включиться, только если я смогу ему донести, то есть я смогу попасть в его информационное поле, которое очень, в которое очень сложно попасть, потому что информации слишком много. И для меня это главный вызов. Да? Я считаю, что имею, допустим, шикарную гениальную идею. Да? Но если они, я смогу рассказать только 10 людям, конверсия в 10%, даже очень большая конверсия, даст мне всего одного активиста. И вот мы вдвоем будем сидеть и делать реализовывать эту гениальную идею. Да? Это, соответственно, вы понимаете, мало. Если я хочу собрать команду в тысячу человек, например, да, как, например, вот мы собрали такую команду на проект iBuyKufa, да, визуализацию, которую вы показываете, и... В 2017 году над проектом работало там, несколько сотен человек, почти тысяча в совокупности с партнерами. Да? Как это можно сделать? Только э, приложением огромного, наверное, ключевого, ключевой доли значения усилий э, вот, именно к этому продвижению. То есть, по сути, мы выходим с идеей на уровень ре, э, рынка маркетинга, рекламы. Да? То есть, мы начинаем конкурировать с брендами за внимание людей, за внимание потенциальных наших сподвижников, активистов. вот Это очень непросто, потому что бренды обладают финансовыми ресурсами и отлаженными системами работы, а мы, общественные активисты, этим не обладаем. Вот. Так что, отвечая на ваш вопрос, я думаю, ну ответил. Да? Ну, прекрасно. Давайте в близком режиме. Город — это что? Партитура, прописанная для оркестра, или же э, нечто иное? Ну, например, Импровизация. Кратко, пожалуйста. Город, хороший город, это точно импровизация. Все города, прописанные по плану, все плохие. Все города, которые красиво смотрятся с высоты птичьего полета, неудобные в реальной жизни. Угу. Прекрасно. Театральность города, это что? Это Театральность? Аб абсурд? Или же это некое идеальное состояние города, как среды постоянных, как говорится, интриг, коллизий, находок, очарований, вдохновений. Вот так вот. Хватите мыслей? Есть такой вид спектаклей, когда участники значит, выступающие, да, актеры, они проходят в зал, и все действие происходит прямо в перемешку со зрителями. Я вот город считаю таким спектаклем, таким театром, в котором каждый может быть артистом и исполнителем. И это прекрасно, как раз проявление творчества, проявление воли людей не ограниченная ничем. То есть именно когда всегда можно найти своего зрителя, грубо говоря, да, то есть как-то побороться за его внимание, собирать какие-то идеи, собирать сообщество вокруг этих идей. Это и есть театральное действие. Поэтому мне нравится эта аналогия. Город — это театр, и это не абсурд. И тогда та команда, которой вы дрожите, может ли стать застрельщиком? труппы такого проектного театра. Конечно, да. А, команда, видите, у меня сейчас команда очень широкая, по сути, включает всех активистов города вообще. То есть я, ну так как, как мы говорим, мир а, круглый, да, то есть... Все друг друга знают в Уфе, и активисты все знают друг друга точно, и при том достаточно хорошо, и все в дружеских отношениях. Речь идет о десятках людей, не о сотнях даже. И если считать вот эту составляющую молодежной, креативной, такой вот организаторской прослойки, ну, отдельной командой, то да, конечно, это и есть застрельщики будущего. Я верю в эту команду, и я рассчитываю на то, что мы в ближайшие годы в том числе будем играть более значительную роль в формировании, в том числе и политических процессов, потому что сейчас нас как бы не слушают, мы, ну, мы достаточно имеем ограниченное воздействие на управление городом, да, то есть мы просто предлагаем и да просим, просим, просим, просим. Ну, а когда ты просишь, у тебя слабость позиции заключается в том, что тебе могут и отказать, да, как мы знаем, так и бывает частенько. Вот, поэтому хотелось бы стать а, все-таки не просящим, а делающим. Ну, хорошо, тогда провоцирую. А вовлеченность формирования таких сценариев взаимодействия самих так называемых власть-придержащих вы допускаете? что тогда этот проектный театр будет э, развиваться не для них, как для э, сторонних наблюдателей или э, пассивных или, там, кинокритиков, критиков, да? а именно как для э, действующих лиц и исполнителей. Вы поняли мой вопрос? Да, я понял. Вообще-то я считаю, что сейчас части так и есть. А, мир же не черный и белый, все чиновники там не пассивные и не плохие, да, и ряд инициатив, допустим, такой крупный фестиваль, как День тысячи велосипедистов, он инициирован вообще администрацией города, да, изначально, в 2011 году. Мы, как общественники, просто поддержали эту идею, и она нам понравилась, мы изрядились, ведь потом мы стали их уговаривать продолжать это мероприятие. То есть, а, здесь никаких противоречий нету, и сейчас уже городская администрация включает большое количество креативных людей, но они ограничены системой, это тоже надо там, отдавать этому должное, да, и я, допустим, войдя в систему власти, сразу же принимаю на себя обязательство исполнять эти ограничения, да, то есть любой человек, это, это естественная ситуация, поэтому я больно туда не стремлюсь, вот, только на своих условиях, и поэтому меня там больно и туда и не зовут, да. Но, тем не менее, вот эта мембрана между чиновничеством и обычным активизмом, она тонкая и проницаемая, вот. и я вижу миграции людей между этой мембраной, между этими состояниями, как бы, достаточно частую, то есть это не отдельный класс людей, чиновники, да, которые какими-то значительными минусами обладают, нет, все в основном люди очень умные, активные и интересные. Хорошо. А третья вершина этой триады вы назвали, значит, власть. Соответственно, мы говорим с позиции общественности, о бизнесе в этом плане. Веча. Бизнес, насколько здесь проницаем ту и другую сторону, как уж вы мембранно это описали? Ну, эта триада... Вообще-то, себя как общественников я если говорить про триаду, я считаю, что наша-то часть самая слабая. На самом деле бизнес и, и городская и государственная власть сейчас являются э, вот, так, вот таким вот дуализмом действующим, да, то есть вот такой вот связкой, которая активна. А общественность, она сейчас э, в такой, скажем так, по, по пассивном состоянии э, своей пассионарности находится. Вот на том живой Уфе был этот такой афоризм, пассивный пассионарий. То есть, когда люди не, не, ну, скажем так, они не являются решающими элементами структуры, да, то есть и действительно крупные предприниматели принимают решение допустим о застройке какого-нибудь исторического района, да? и они это делают и мы понимаем, они найдут способ договориться с властью, в которую тесно впитаны как раз представители бизнеса, ну, вот. но я тем я не я... менее извините, отсутствующих не обсуждаем, а мы да. говорим о том, что парадокс, да, Приугольники, мягко говоря, не может быть ничтожные вершины, они равновелики, поэтому остается вам пожелать в этом связи, в этой связи выстроить этот баланс и найти такие способы, такие методики, которые позволяют выстроить такой равноценный полиулок, причем как мы уже определились, я думаю, согласились с тем, что это должен быть проектный диалог, да? А, да, ну, это можно по-разному а, формировать взаимодействие и на проектном уровне, и на процессном уровне. А, ну, Я с вами согласен, третья сила, она сейчас только находится в стадии своего самоосознания, своего зарождения. Да? Вот. А что касается бизнеса, я просто не договорил в прошлый раз, хотел сказать, что бизнес, а, а, вообще-то предпринимательский дух, это а, обязательная основа, жизни, да, в, в, и развития, то есть если нету предпринимателей в обществе, то а, общество неизбежно достигает какой-то стагнации, да, замораживания, соответственно, вот возможно мы находимся в правильном историческом моменте, да, в правильном процессе, есть государственность, которая исторически создана там сотни лет назад, есть бизнес, который следующим этапом формируется, и дальше уже дополнение третьей силы – это общественность, общественный запрос. Соответственно, у нас все очень быстро развивается. На самом деле за 10 лет количество там активных городских сообществ увеличилось, на мой взгляд, как бы в несколько раз, поэтому э, все хорошо в этом смысле. Ну и прекрасно. И вами сказанные слова, наше обсуждение, я думаю, многих вдохновит на то, чтобы осознать себя как достойную силу. И, соответственно, э, тот посыл, который прозвучал у нас сегодня, их вдохновит на прорыв и на сближение, в том числе. Вот эта вот э, открытая карта и внятность э, крайне важна в таком э, стратегическом партнерстве. Ну и ближе к завершению, э, какой вопрос вы бы хотели сами себе задать в сегодняшнем эфире? Сам себе? Было бы интересно обсудить кратко такой вопрос, связанный с центральным или децентрализованным управлением, да, вообще? Например, если мы говорим про общественные структуры, вот вы все время говорите команда, какое-то объединение, сближение, да, вот этой третьей силы, в некое формирование некой унитарной структуры, да. Я же считаю, что все унитарные структуры, они, ну, такие масштабные, громоздкие, да, они заведомо более слабые, чем распределенные структуры. В этом смысле я не стремлюсь к объединению такому тотальному, чтобы, например, я был главным там активным или кто-то другой был главным, а я имел какую-то должность в этой иерархии, да? Нет, мне бы лучше было бы увидеть тысячи отдельных, самостоятельных, сильных, но и хорошо взаимодействующих друг с другом маленьких сообществ. Вот эта сила, она непобедима, и она станет доминировать на самом деле, если она с такой станет. Сейчас же мы видим пока только первые ростки, таких сообществ первые, да, но уже все-таки десятки, вот, э, так что я считаю, что э, просто нужно радоваться взращиванию новых э, явлений, да, такие появляются, вот в этом году только два мощных сообщества новых я для себя открыл, узнал, вот, э, Том Сойерфестов я появился, да, например, одно из них, соответственно, э, вот, вот этот аспект, мне очень нравится размышлять о нем и думать о нем и идти к нему, ну и поводов э, ссылаться на унитарный уклон, естественно, я вам не давал, а э, кон тем-то и интересен, уникален, что он и э, пропагандирует, и реализует жанр интеллектуального джемсейшера. Как раз где и нет этих первых скрипок, нет дирижеров, а есть тот самый кайф, который, собственно, и становится возможным благодаря успеху каждого в отдельности и умении поддержать инициативу другого. Ну что ж, я думаю, сегодня действительно у нас очень э, интересный, многообещающий разговор только лишь начался. Мы давно с вами не встречались, в смысле ни разу, но и полагаю, что... Впредь мы будем этот э, пойманный мотив развивать. Пожалуйста, э, приглашайте своих коллег к обсуждению, э, комментированию и этого, и последующих материалов. С вами были Станислав Стюрыгин, УФА, и я ведущий э, координатор международной научно-креативной программы иной контингент Назин Сайкулинг. До новых встреч. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. До свидания.